Оказывается, муравьи и кофе любят пить. Смотрим. Ага, бегают, бегают. Мало того, что носят мои очки, еще и курить начали. Нам придется сделать выговор. Хорошего дня. Спасибо.